А перед началом этого видео советую себе подписаться на канал моего друга Асков Мишки. чок пилит очень годные видосы по CSGO, GTA 5, Лимбо и другим играм. В общем канал очень годный, поэтому советую себе подписаться. Ссылка в подсказке в конце видео и в описании. Что ж, day, сэр, с тобой снова Р. И сегодня я решил открыть на своем канале новую рубрику, которая называется Нелогичные моменты. Здесь я буду разбирать нелогичные моменты в разных играх. Я надеюсь, что рубрика тебе зайдет, поэтому поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик. В общем, приятного просмотра. Здравствуйте, мистер Хриман. Похоже, вы опоздали. Хорошая попытка, охранник. Слушай, а почему ты ходишь по металлической сетке с такими звуками, как будто ты ходишь по бетону? Это немного странно. Это всего внутри теоретических пределов. Стоп. А почему я отрываю свои ноги от земли так, как будто я уже приземлился? Не понимаю. Да, теперь не дай вежливости, ведь правда? Хм, похоже, этот чувак не знает, что писать на доске можно только мелом, И поэтому он просто делает вид, будто что-то пишет. А на самом деле он просто хочет казаться умным. Отличная попытка, ученый. Интересно, как он будет писать с выключенным светом? О боже, что ж ты делаешь? Как он видит все? А, здравствуйте, Гордон Фримен. Рад Привет. вас видеть. Я тоже. Интересно, не нужно ли проверить это еще раз? Ага. Давай, лучше я все проверю. Смотри. Да, выглядит это все нормально. Ага. Что-то там было. Вот почему у меня пол получается выбить эту банку, а у тебя нет? Эм... Ты похоже где-то застрял. А -а -а. Ладно, тебе похоже пора обратиться к врачу. А нет, все нормально. Да хорош лагать уже. Я пошел по своим делам. Так, стоп. А почему такой громкий шум э -э, расстается, когда открылась да -а -а. эта дверца? Э -э, я не с тобой разговариваю. Шел бы ты куда подальше отсюда. Ладно. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 Для работы в особо опасных условиях Система выбора оружия включена Контроль состояния Система выбора оружия? Интерфейс связи подключен. В смысле? Пусть ваш день будет безопасным Они что, серьезно думают, что ученые черные мезы? Славенькие Которые даже в качалку не ходят Умеют пользоваться оружием? Блин, да, вы, конечно, такие логичные. Интересно, нужно ли проверить это еще раз? Это лекарство очень вкусное, поэтому я его принимаю, даже когда старух. Почему оно бесконечное? Ага, что-то я не умираю, а ведь мама мне говорила, что если принимать лекарство очень долго, даже если ты здоров, то это может убить тебя. Ха. что за бред? Кто вообще этот бред придумал? Не понимаю. Зря мне мама такое говорила. Да, выглядит это все нормально. Ага, да. Я же выпил лекарство, когда был здоровым. Вполне себе нормально я себя чувствую, знаешь ли. Так, мои очки. Хотя нет. Нужно, я думаю, мне уже поменять мнение насчет этого. Да кого я обманываю? Нельзя умереть от лекарств в игре 98 -го года. Я просто поставил бинт. А теперь внимание. Кто хочет знать, что будет, если Гордон застрянет между двумя этими дверьми? Сейчас посмотрим. Так, стоп. Что-то пошло не так. Почему, Гордон не... Почему Гордона не расплющивает? Почему? Это же должно расплющить. Так. Ну, это опять-таки странно. Здесь куча странных вещей происходит. Почему еще, например, двери двигаются за стеклами? Так, что тут у нас? Ага. А, здравствуйте, Гордон а, Привет. Привет. Мы Вы только что послали образец тестовую камеру. Мы уже исследовали его масс-спектрометром. Все в основном понятно, нужна аппаратура большего ага, ага. Вы тут От... пока говорите, ага. а я тут пока пойду прогуляюсь по Черной Мезе, точнее по сектору С. Ага. Так, думаю, я уже зашел слишком далеко. пришла пора вернуться обратно здесь они вытолкали все свои речи Так. Ага. ничего себе дверь была заранее открыта мы ждем тебя Гордон в тестовой камере вы еще не договорили интересно с кем вы до этого общались Ну что ж, в итоге у меня получилось 14 нелогичных моментов. Ну а если все понравилось видео, то не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. В общем, bye bye, сэр.